Я не Оно 80 получилось. Получилось Розетку поставили э, слишком низко. Я это максимум. Уже вышли опять, все, А сколько получилось все все все Ну, супер тогда. Вот это И, вот, как бы нормально Было Ну, нормально. Во-первых, улажность будет, да? Ага. Тоже с Ну, надо, а не надо что-то Да, да, да, да, да. это и не пришел. Он не пришел, да. Ну вот, все так обманывают, обманывают, потом никто не пришёл. Ну, что получилось? Не, ну замечательно, он мне очень нравится. Да? Да, да, да, да. да ну, вчера очень интересно. Не-не-не, не все а, хорошо, Витар, спасибо большое. Давайте так, что... А! Так, сейчас я ещё в ответить и да. Я почему-то мне плохо видно было, это ж не маячка. Нет, тут ну кто-то оставил отчет. А я, блин, думаю, что-то все хуже такое. Думаю, неужели зрение пожаловалось? Ничего не добавляет. Это сестра. Здесь надо похоже. Да, похоже. Да, да, да. Нач... А, здесь, Сейчас, значит... Виктор, одну секундочку, ну. Ты вот, ну, как бы, что я могу для вас сделать? Вот что вы мы Я хотела как... поговорить. Как? Можем... Мы, может, возьмите... нет, нет, у меня минут... вообще просто времени очень мало. Поэтому вот как бы сегодня говорить на какую тему, и вот мы похоже. что, у меня внуки нет. дома одни. А не нет. Нет. нет, ну пять минут хотят. Ну, нет, ну пять минут есть. Ну чтобы никого нервировать. Нет, ну тут все будут, тут уж некуда девать, да, потому что.. Ну да. Нет. А что это такое? Это картина. Это ваша медитация, да? Нет, ну это не моё, но как бы… Угу. Э, ну я просто, вы знаете, вы, вы вообще в курсе? Э... Ну я в курсе только того, что вы мне рассказали в прошлый раз. А, по телефону, да? И, и там то, что… У -у -у. А ви видео какие-то видели вообще? Потому нет, что -то что -то много видеоматериалов. Нет, у меня нету некто смотреть. Ну, у меня да. нет телевизора, нет. это самое. Вот, и э, у меня просто сейчас нет времени этим заниматься. Я, Но ну, ну, я тут подхожу иногда, mm -hmm. чтобы mm -hmm. быть в курсе, потому что юридически этот вопрос не решен еще. Mm -hmm. Но я, вы очень красиво все сделали, <laughs> я поздравляю вас. Но юридически это все еще считается и ваше, и наше, mm -hmm. да? По Старинным законом uh -huh. это uh -huh. не решено. Но я вижу, что вы тут вложили много души и, uh -huh. и ресурсов, конечно. Я просто хотела понять, вы, вы познакомиться, чтобы и вам было хорошо, и мне чтобы мы нашли какое-то хорошее решение для всех. No, ну, а какое решение? Надо человеческое обрезается. решение решить. Ну вот надо, надо, было бы хорошо, если бы мы могли сходить к. Рижской Думе, например, да, и начинать обе версии разложить и, и сказать, что надо находить человеческое решение. И чтобы нам высшие структуры, которые тут власть заимели, да, помогли. Просто, ну сейчас у нас, если вы какой-то денек могли бы отложить, было бы очень замечательно. Ну, до сентября точно ничего ну, не могу. Ну, я это тоже. Не хорошо. Оба, да? тоже хорошо. Опять же, я, ну, я не вижу в этом смысла, честно говоря, для себя, да, что-то, потому что ну, как бы у меня проблем вот на сегодня нету с этой квартирой, да. Вот, поэтому мне даже вот с чем, куда мне идти, я, честно говоря, я, ну, не представляю. Вот, ну, ну, потому да. что как по бы, тем, как у меня все сделано официально через официальных юристов, бумаги, адвокатов и банки и земельную книгу, поэтому как бы я даже не знаю, вот куда мне с чем идти, что мне нет, говорить. Ну, у вас проблем нет, потому что ну, да. вы, вы врубились в систему оккупантов, которые тут все захватили у нас, да. Не, ну по принципу и я и сама задаю, поэтому как бы. Ну да. В общем но, да. Но, но понимаете, как это поставлено? Это, я тоже была оккупанткой в Швеции, да, но я оттуда съехала, чтобы ну, поправить систему угу. просто, да? И и э, они так и на скупантов сделают, и мы друг друга кушаем, и людей становится меньше. Это так система поставлена, да? Но нам, и, и я вижу, что вам это будет нравиться, да? mm -hmm. и, и, но, но это все равно отзовется, потому что у них план довольно страшный на всех. Потом, когда вам, за, за вами, тут, вам не будет с кем разговаривать больше, да? никто вас не будет спасать. Потому что все-таки надо поставить обратно человеческие системы. Нет, ну как бы... Нет, вот, Потому нет, что нет. вот этот глаз, вот, вот, кто, вот кто имеет этот глаз, вы это знаете? Нет. Вот это, а это надо вот вам узнать. Потому что если это сатана, тогда большие проблемы. Да? Нет, ну обычно как бы у нас все, что связано, например, с йогой, да, то третий глаз это, в общем-то, глаз внутреннего видения и внутреннего восприятия. Третий ну, и... класс – это а вот. божественный класс, но какой-нибудь вопрос? Ну, как бы к сатане слова? это никакого не имеет отношения, поэтому… Откуда, но... ну, нас, Боги – они разные. Ну, у нас… И, я не знаю, у кого и разные. Да, у меня только один Бог, и поэтому… Ну… Но... Я не знаю это других Богов. Понимаете? Я в православную от... церковь, и я не знаю других Богов. Но это не зависит от того, что я или вы веруем. Все-таки есть реальный мир. Не... Если вы посмотрите вокруг, из богов разные имена во всех странах. Так что ну, сказать, верно, что да, один думаю, бог, это довольно ну, наивно. Ну, наверное. Я наивно это что делать? и Все-таки надо на богов любви ориентироваться, чем смерти. Православные они тоже кушают, пьют кровь, кушают и кольца. Умерших, да? Она а давит живых, живых надо сказать. Так что познакомились. Очень приятно. Очень приятно, да. И э, тогда... сочувствую вашим проблемам, но реально я не вижу, чем я вам как бы могу но помочь. Ну это, это, реально, это, это... ну, сходим, поговорим. Нет, реально. ну вот мне реально, а что? Вот как вот статьи на мое место. имущество, да? чтобы они дали или мне другое имущество или вам, да? потому что нас тут выперли без ну, вы криминалов. Да? А там тоже сделать? все сидят, тут бардак, тут вообще война идет. Да? Вот, вот при, при, приезжают люди, которые работают на других и все закупают и нас составляют без ничего. Да? Потому что нам никто банки уже не оставил. Ни одного банка нет, которую, которого э, коренные жители руководят. Да? Ни одного. Да нет. не знаю, мне кажется, во всех банках вот еще работают. Они они работают на оккупантов. А вот э, и еще нет ни одной языческой церкви. Ни одной. Это, это вообще крест, крещ, крещ, крещены походы. Это просто и во всей, и это во всем Балтийском регионе. Нет ни одного. В Швеции то же самое. Это самое страшное время инквизиции, такое есть сейчас. Ну, поговорили. Ну, буду, буду вам звонить, ну, звонить. в сентябре. Проблемы ну, проблемы не будем делать друг другу. Ну, Но ну, будем сказать. Нет, ну, у меня в планах нет вам делать проблемы. Я не знаю, как у вас, как. У меня нет людей, которыми я сделаю проблемы. Да? Да, очень У меня хорошо. нет ни одного человека, поэтому... Замечательно. Спасибо, как я... Так, Виктор, вы еще придете? Да. да? Хорошо, я вас просто... так... Я просто начну с Да, да, да. Ладно, да. Всего, всего хорошего. Все, до свидания. У нас просто разные представления этой квартире. Она просто и моя, и Маринина. У вас что-то вообще есть? Ну, это квартира. Я говорю, что это моя квартира, она говорит, что это ее квартира. А вы здесь жили тогда, да? Да, да, мы перед ней там жили.